Всем Киви, с вами Биви. Финал Чернобыля закончился уже достаточно давно, а я до сих пор не выпустил обзоры на каждый из трех фильмов. Скажу честно, я хотел снять обзоры, но написанные сценарии не казались мне достойными, чтобы оказаться на этом канале в видеоформате. Да и я вовсе не обзорщик, и мне нужно учиться, но в этой истории нужно поставить точку, как это сделали создатели Чернобыля, и, собственно, поэтому я записываю это видео. Логично, если вы подписались на этот канал, значит вам интересно мое мнение. Так что в этом ролике вы услышите мое мнение по поводу финала Чернобыля. Начинаем. Итак, хочу сразу сказать, что первые два фильма мне казались максимально одинаковыми. Честно, я еще до первого фильма чувствовал, что самым крутым будет третий. Первые два фильма сделаны как бы для галочки, но эти галочки вполне имеют место быть. Почему? Сейчас объясню. Первые и второй фильмы начинаются плюс-минус одинаково, за исключением того, что во втором фильме у Ани появляется парень, который никакой смысловой нагрузки на фильм не несет. Но разве что ему можно поставить возрастное ограничение? Кто смотрел поймет. И несмотря на то, что у Ани появился парень, она все так же любит и ждет Пашу. Эх, Дима, Дим, был ли ты так необходим? Затем, что в первом и во втором фильме в Пашу стреляет полицейские, в одном из них он узнает Леху и приходит в себя и бла-бла-бла. Я, может быть, чего-то не понимаю, но намного целесообразнее и интереснее бы было менять в каждом фильме именно такие ключевые моменты, а не пихать каких-то Дим, от которых смысла ноль. А, нет, не ноль. Я изначально представлял, что три версии фильма будут отличаться своими разными ключевыми моментами, а не второстепенными, которые вообще не влияют на сюжет. К примеру, в первом фильме Костенко погибает, во втором выживает и в третьем снова погибает. Но какой из этого смысл? Ну вот выжил он во втором фильме, но это вообще не влияет на суть событий. Следующий момент, который менялся от фильма к фильму, связан с охранником, который помог Паше пройти на конференцию. В первом фильме при анализе крови у охранников он выпрыгивает в окно и погибает. Во втором фильме он никуда не выпрыгивает, доходит до лифта и погибает там. А в третьем фильме ему удается добраться до Чернобыля, чтобы что? Правильно, тоже погибнуть. И этот герой, несмотря на то, что ему удалось выжить в третьем фильме, все равно никак не повлиял на ход событий. Но вот выходит третий фильм, который, несмотря на всю ту же смерть Костенко, выжившего охранника, заставил меня получить новые эмоции. Тут появляется, скорее не появляется, а раскрывается, такой персонаж, как жена Крейзера, которая в третьем фильме неожиданно оказалась живой, а не умерла, как в предыдущих двух. Хотя нет, в третьем фильме она тоже умерла, и пришла об этом сообщить в виде некого видения или фамилия, Фантома к самому ученому. Но не в этом суть. Третий фильм начинается уже с истории Рябова и его жены Северовой. На мой взгляд, это различие с предыдущими фильмами уже имеет смысл, так как за счет этих флэшбеков раскрывается герой Рябов и его жена Северова. В предыдущих же фильмах из-за отсутствия этой истории, Рябов был весьма сомнительным персонажем. Сомнительным только потому, что он не был раскрыт. Ах да, многие еще задаются вопросом, что за чудовище видела Марина, и почему его потом начали видеть все вместе с пациентами медперсоналом больницы. По моему мнению, это был фантом, которого Северова из-за своей нулевой группы крови могла создавать, но сама этого не понимала и страшно боялась, поэтому образ был таким чудовищным. Еще многие не могут понять прикол про 6 копеек из концовки первого фильма, мол, если Костенко передумал отправлять героев в Чернобыль, то какого черта он вспомнил, что тот ему должен 6 копеек за класс, который Паша купил в 1986 году? Но тут ответ прост. Меняя будущее, нельзя изменить прошлое. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Когда Костенко передумал осуществлять свой план, то он изменил реальность, повернул ход времени, но не повернул его для себя. А его разум помнит именно ту реальность, в которой он все же послал, ребят. Не поняли? Короче, повторюсь, меняя будущее, нельзя изменить прошлое. Когда авторы представляли нам эти три фильма, они акцентировали внимание на трех финалах, и финала действительно было три. И все они были разными. Нет, я не говорю про то, как Паша переместил свой разум вместо разума Сорокина. По моему мнению, именно этот момент должен был быть одинаковым во всех трех фильмах. В этом основная суть. Вернув свой разум обратно, у тебя появится шанс все изменить. Ведь эффект дежавю как заверяют авторы в словах Сорокина. Есть не что иное, как воспоминания того, что ты уже однажды прожил. Так вот, а я говорю именно про те концовки, которые происходят уже после того, как Паша перемещает свой разум в тот день, когда все начиналось. Итак, в первом фильме он перемещает свой разум в день после вечеринки, перед приходом подкастера, собственно, он его не пускает в дом. Логично, ведь подсознательно Паша уже помнит все последствия. Далее его подсознание ведет его к подвалу БКТ Телеком, ведь где-то внутри он помнит слова Ани, которая просила его найти, где бы они ни оказались. Там же он подходит к Остенко, который смотрит на то, как подкастера арестовывает, тот вспоминает про 6 копеек, потом уезжает, Паша знакомится с Аней, которая была в заперти, то да сё, и конец. Второй фильм возвращает разум Паши в тот день, когда его родители уезжают в Турцию. Опять же, где-то внутри он помнит последствия и благодаря своим внутренним чувствам все-таки уговаривает родителей забрать деньги и сейфа и положить в банк, объясняя это дурным предчувствием. Далее они сидят с Лехой на улице, Паша расскажет ему всю историю. Тот говорит: Эх, просрали такую вечеринку. Затем они видят Аню, которая идет в БКТ-телеком, по-видимому, на кастинг. У Паши и Лехи завязывается спор, в итоге Паша подходит к Ане, знакомится, берет номерочек и все. А вот Кастенко уже тут не появляется. За место него показывается его машина, которая собралась уехать. В общем-то, все. Третий фильм возвращает разум Паши, опять же, в тот день после вечеринки, но подкастер уже тогда не приходит, потому что на улице перед приходом его останавливает Костенко и все отменяет. То есть теперь Костенко чувствует последствия всего происходящего и дает отбой. Он решает просто смириться и жить, чего советует и Игорю. Ну да, не просто так жить, когда тебе обещали 8 миллионов, которые вот-вот ты получишь, а потом... Облом. Ну и подкастер, конечно же, отпускает Аню из запертого подвала. Паша с Лехой идут по улице, встречают Аню, которая рассказывает им о случившемся. Паша провожает ее до полиции, она пишет заяву на подкастера, и вместе Аню уходит, и в конце показывают болт. Не знаю к чему это, но мне кажется, что какие-то силы у Паши все же остались, что в общем-то... Просто так было показано. Затем в титрах показывают слово «конец» со знаком вопроса. Что это значит? Будет продолжение? Нет, это просто троллинг фанатов, чтобы молва о фильме не утихала и после финала. Ах да, еще забыл сказать, что в середине третьего фильма нам показали подкастера, который обзавелся семьей и ребенком. Матерью которого оказалась Перфилова. Та самая Перфилова. Ее узнал Паша, но она не узнала его. Логично, ведь это была другая реальность. Эта сцена тоже не несет никакой смысловой нагрузки, но ее вставка была очень прикольной, честно. В общем, получился вот такой недообзор. И скажу честно, сам финал мне понравился. Прикольный, логично, все вернули обратно, но все же идея с тремя версиями была лишь маркетинговым ходом. Это повлекло кое-какие непонятки, в общем-то можно было доработать эту идею до идеала. А лучше вообще сделать вместо фильма сериал. Итак, моя оценка фильму, который ничего не значит, 6 из 10. Достойно. Сделали бы в виде сериала, как второй, как первый сезон, были бы все 9 из 10. В общем, если вам понравился этот недообзор, то ставьте этому видео лайк, а также не забудьте подписаться на канал, превратите эту красную кнопочку в серую. Ну а с вами был Биви, всем пока! Пакиви.